Комнатный сорт томата «Пиноккио». Это вот такой красивейший низкорослый сорт с вкусными сладкими плодами. Этот сорт с ранним сроком созревания 70-85 дней проходит. Кустики относятся к низкорослым видам и имеют карликовый рост 20-35 см. Редко вырастает до 45 см в высоту. Это если в горшках в открытом грунте. И куст будет повыше, и плоды тоже будут покрупнее. Побеги густо покрыты листьями темно-зеленой окраски. Цвести растения начинают через 4-5 недель после посадки. Плоды растут грозьями. Вот такими вот. По форме томаты плоскоокруглые, с гладкой глянцевой кожицей. Созревая, помидоры приобретают красивый ярко-красный цвет. Как свойственно всем помидорам черри, плоды пиноккио совсем мелкие, около 20 грамм. Хотя встречаются отдельные гиганты массой до 35 грамм. Вкус спелых помидоров очень приятный, кисловато-сладкий. Мякоть сочная, ярко-красная. Семенных камер в каждом плоде по 2-3 штуки. Плоды созревают вот такого светло-зеленого цвета, потом становятся бурые, оранжевые. И спелые, некрасиво, ярко, густо, ярко-красного цвета. Этот сорт без проблем можно вырастить у себя на подоконнике. Имеет красивый эстетический вид. И также порадует вас вкусными плодами томата черри. Этот куст растет в горшке объемом 6 литров. Но если его посадить в горшок большего объема, то, естественно, и куст будет объемней, и плодов будет больше. Этот сорт устойчив ко многим заболеваниям томата, так что при выращивании никаких проблем не возникает. Выращивайте этот сорт у себя на подоконнике и будете всегда с урожаем томатов.